Американцы сами не начнут. Вот этого не будет. Им выгодно стравить и потом прийти как победители. Или в числе победителей. Диктовать условия. А вот Корея. Вы можете сто раз объявлять, что там много-много испытаний, но никогда американцы не будут бомбить Северную Корею. И нужно спровоцировать, чтобы Япония сцепилась. Северной Корея, Южная Корея, Китай, Тайвань. Чтобы там большая дальневосточная война. А потом они будут диктовать условия. И Россию может втянуть, наш Дальний Восток. Афганистан. Должны уйти никогда, они уйдут. Они будут там дальше делать, чтобы спровоцировать Пакистан, Индия, Индия, Китай, Афганистан, Средняя Азия. Вот второй фронт, назовем его азиатский. Ближневосточный, Северный Кавказ, Южный Кавказ, суниты, шииты. Вот он постоянно, дымит постоянно, уже много столетий. И в Европе два. Балканы... Славяне и Украина. Опять. Украина для чего? Чтобы опять спровоцировать войну. Кто с кем? Прибалтов сдадут. Лишь бы началась большая война.